Противник рядом. да. А это из-за уж что в красной зоне пока еще точку не захватили. Давай, давай, давай. давай, давай. давай, давай, давай. Э, один человек мы в она не активна, чтобы было активно. Все остальные проходим Я дальше. Я возьму. Она нас поедет. Да. Э, останьтесь. Я остался. Парни, 40-60, оттуда огонь идет. Ах, меня сняли. Мо Барри. Молли, в доме. Занимайтесь здание, занимайтесь здание, вот Занимайтесь, закрепляйтесь. Ээээ МСП увези ниже на этот сам. На 30 туда вниз увози. Там здание, вместо здания пять. Меня нет. поднять нет, да, а он, не отдавать мы. А у меня голос. Командир, сейчас подумал, сразу убегаем за дом. Занимайте, занимайте, я имею в виду. Всем... Принял, да, Игорь Жовта. Пойти, естественно, Ставить или оттуда вставать. Да. У нас смс тихая красная. Так, Где Фоба? Еще. В каком доме вражеская? На отеле, в главном. Так сказали мне, иди туда ищи. Ребята, все проходим на точку, сейчас точку будем просерять, надо заходить на точку Понимаете здание Спасибо Отбрасываемся, посмотрим. И проходим Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас подниму. Там наш. Фоба, Фоба у меня, Фоба у меня здесь. Э, да Дани... не. Сейчас подниму, подниму сейчас. Все, уничтожили. Она была не в отеле. Слип и сюда на метке, все проходим на метку дальше Проходим дальше на метку В доме а, пулемётчик Сейчас попробую что-нибудь с ними сделать Это как? Артус задело Офигеть Там пулемет, блин появляется, уходите сразу на нижние. С юга заходит, с юга. Да, да, да, идут, идут, идут, там. Снял. 200 220 оттуда Сто сорок от меня бежит опять противник. Он там двое их. Одного убил. Еще один там бежит. Он чуть левее уходит. А, да, рядом с трупом, там я одного убил, там еще один бегает. Бежит, бежит, бежит, бежит. Ох, их там двое, другое. Там много противника, дымят. Дымят. Гранат пошла. У них раллик от меня. От, от меня на 150 через дорогу дома. Идеальный, идеальный метод У меня выходит близко здесь Близко уже к Ралику подошли Подошли близко к дому с вами. Скоро отель будет заходить да нет, да. Молли, прямо перед тобой сейчас будут удары Пулемет работает Кто-то в... обходите, и не надо его уничтожить Сапёра, обходи Они опять с востока заходят, обходят сапер обходи еще западнее они там бегают они тебя там при да мы еще ближе к Ралику идут mm -hmm. ребят ко мне в дом мы на пулеметчике тут прям хорошее место на моем блять на моем трубе Сейчас давай отлично. лично ооо наши запилили верхнюю точку не вставайте Бай, всех дверь, сейчас, всех поэтому сейчас сейчас. Да, да, да. Отлично. Смотри за дверью, смотри, сейчас вдруг зайдут. Иду к тебе теперь. Ух ты! Ох, меня И меня, И меня тоже. -то сюда... -то гранатой, О, -то Я не знаю, какая то фигня. Самолет. Самолет и разлик тоже а забрали мы там... уже Чуть только забрали нет, а последний а, изи сейчас стики то очень быстро падают изи притом то, что мы и так уже давно держим эту точку Я тогда попробую пообойти от того, с того края, когда они идут. Их там он много на 120. Иди сюда, подключу. Ох, mm -hmm. oh, на мне противник. Прямо на моем троге. На, на метке ребята уже прошли. А, да, 220 от дома наш. Противник. Где наш синяк Диам, там противник заходит. В дом. Пеонер, у тебя прям перед тобой сейчас двое будет. наедешь речкой там впереди методика либо танка либо не я знаю я спросил актуально не актуально все молчат угу. проезжай зенязина должна быть слышу танк вроде проезжай проезжай и сейчас берешь вправо резко и влево под дом, влево под дом, влево, влево, влево. Прямо, прямо, прямо сейчас, прямо, прямо. Направо, направо. Дом спереди тобой, в кусты прячь. Влево, влево, влево. Вот он. Вот, да. Высаживаем. В кусты э, поставим, испи, не стави это. Все остальные высаживаемся, идем на метку. устроились да, Я доме у них много противников пока спрячьтесь, ребята, пока спрячьтесь. На мне ролик их не. Пойдись, давай за мной на ролик. Я вообще не понял, что там арта будет или нет. В доме в доме, да, в доме. У них ролик вот где сейчас, их не синяк радист в этом доме. За вас за изгородью противник сразу же от вас. 6 секунд здесь Главное, чтобы он сработал, чтобы пехоты не было, близко Там близко за, за живой изгородью противников. А, Кинг, если сможешь подними эрик пожалуйста, А тут, тут у нас... Наметы, француз французский... Блин, обстреливают тут Спасибо ребят не вставай не вставай спасибо лежи сейчас замечу меня слышат да, нормально? да да да слышу сейчас все супер это ранний вот этот первый. Пробуйте заходить, пока мы никуда не, не двигаемся, Радис, нам надо раллик так не близко. Вок набросайте да, да, я... Эх, ты, Вставайте, сейчас ралики погнали. Свои же что ли накрывают, ты пойму? <кк> <кк> да. да вы им скажите, блядь. Ща, личу, моли, щас, моли, Моли, переходи, с каналь. Молли, переходи в атаку на виллу, не, не шастай там. No, no, Кинг, no, no. все тригер, с... все, все. зачистят мне, мне виллу в середине. Займите видос. Пулемет э, на втором Тогда этаже, по На самом верхнем этаже пулемет. Юзай мне на него. Где на самом верху? А вилл. Да. Ну, я в него стреляю. Давай, Он стреляет. Я не могу. Да его так тяжело выпить, он там прям укромное место занял. Юзайте вот эти смоки Фосфор, фосфор, Юзайте. Сейчас. Он ушел на крышу. точка падает или нет? Томанды? Да, да. Командир, да. я подумал. Все, на второй этаж прошли. Все, вилл чисто. Востока будут подходить, смотрите, например. На крышу тут танковые пулеметы, их укрепление может взорвать. На... Ох, у нас радом слышишь противника. И танк. Я уже стою, что выстрела этого... Радис, радис, давай за мной. точка белая. они внутри. халф трак. Uh -huh. на моем трупе халф трак стоит, можно заходить. поставил взрывчатку. там никого. все, сейчас убила. Валентин, обратно Ага. Я вроде убил того, кто меня. А <звук> <звук> не снаружи. <Красиво>. Где? <звук> Вокруг дома. Только <По> стам сел... <звук> Все, кто умер, встаем на, зах... на... на на этом. На верхней точке. На дефе? Да, на дефе. Все встаем на.. На, мет... на метках отпадешь, смотри. Радис, отойди пока. Уходи пока на метку, радис, боком вообще. Там радик надо отыгнуть. Радис, Лежишь. слышишь меня? Слышу, слышу. Ты не туда идешь да, все увидим метку нам надо продержаться здесь нам надо продержаться, ребят пока они вилу заберут Немец, немец. давай за мной Петки атаки на мне, в центре, возле наших пулеметов у вас сзади, смотрите, обходят что по точке? падает? нет? кто там рядом с пулеметом? смотрите, в центре, прям где сарайчик да, я пулемет сзади, собственно Передом их много пересекает поле Прям на пулемете на ну. рядом где-то был. О, много противников у меня. Там в кусок Что по точке? Точка падает назад или нет? Поднимается не, не наш, наш. Ну захват. Они здесь вдоль канавы шли. Кинг, аккуратнее. Я одного снял. Вроде тишина. О, все точку захватили. Кинг, сможешь поднять? Теперь на виллу, Ан надежда Спасибо. Сейчас будет камбэк, ребят. Mm -hmm, шикарно. выходите шикарно. Выходим, ребят. Выходим все на мед. Это не актуальная точка уже. Выходим, выходим. С северо-запада от нашей точки. Забейте на него. Это уже не актуально. Возвращаемся к машине. Кадис. Кто умер, не, не возрождайтесь. Родись, главное, чтобы успел сесть или, или все кто. Да я бегу, бегу. Я нашел раузу фобу. Блять, у меня убили. О, в мень спиха наша. Танк, танк стреляет по нам. Я ничего не сделаю, я могу сделать. Прыгнись. Вс. Дим, блядь, непосредственно проходит, него по линии проходит, ребята. Подумал, подумал. Вставай, давай залез. Кинг аккуратно противник будет где-то слева от тебя в кустах. Или перед тобой он пройдется, пронес только что. Джек, у тебя проблемы да? Убил, убил один был. Больше никого нет. Аккуратно там дыши еще бегают. надо сделать камбэк точками, тогда, я думаю, пойти кике там выиграем это так а, вражеский танк к... а, это наш. не, не, отставить Че за немца? да? ага перепутал немножечко наш... я подлечу всех, ребят Бьём, ребят, Пол, на радио заходим надеюсь. Заходим. Вилову отбили. О, где отходит рядом? Да, да, справа. базука работает, Мы надо шлить ее. Базуку прикрывайте, ребята, прикрывайте базуку Патроны базуки подносите У кого есть все на точку. Медик, уходи на атаку. Ты так не убьешь, Зачем ты бежишь за ним? Я прикрываю. Ты же сам сказал прикрывать базуку. Кроме меня некого было. здесь по этому, по точке я его... Парни, Танк я... слили или нет? У меня есть. Не надо, там, Рядом, не я так, стоять, стоять Дай подлечу Где они? Базука, да, вы же, танк слили путь. нет? Говори мне, где он, если тебя танкиста наводит Посмотрите на это, посмотрите сейчас тащит пушку -то. Алёр, да -да. Салай, Где там? Слили. Что? Слили, мы. Слили. слили, слили. Отлично. Я думаю, сейчас как точку возьмем, они, наверное, слиются. Я сейчас так думаю, я не знаю. Yeah, let's get cool. cool. yeah.